Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев, главный конструктор КБ Валкон, И мы находимся в гостях у Натальи Николаевны Карповой. И сегодня мы поговорим о фундаментальной науке, о обществе, о влиянии науки на общество, об образовании, о современных тенденциях, что происходит, о социальных отношениях, в том числе на все эти вопросы постараемся ответить подписывайтесь на наш канал и мы начинаем Добрый день, дорогие друзья. Но ну, Прежде всего, спасибо большое Владимиру Николаевичу за то, что меня пригласили участвовать вот в обсуждении таких интересных вопросов. Давайте я представлюсь. Зовут меня Карпова Наталья Николаевна. Я заведовала кафедрой и являюсь профессором Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. И сфера моих интересов касается защиты результатов интеллектуальной деятельности и продвижения нашего общества по научному в в рамках научно-технического прогресса, а также формирование нового общества. Но в любом случае мне бы хотелось сказать, что эти вопросы являются исследованием всей моей жизни, потому что я в свое время защитила диссертацию, которая была связана с разработкой широкозонных лазеров. У меня я кандидат наук. Затем я очень интересно пришла в совершенно необычный мир, в котором нахожусь вот в последние 40 лет. Это мир научно-технического творчества и я доктор наук доктор экономических наук профессор действительно член академии российской академии естественных наук и много лет работала в э, таком интересном и очень я считаю перспективным с точки зрения развития науки государственном учреждении как госком изобретение когда мы говорим о фундаментальной науке, мне кажется надо разделить ее то есть она единая наука но мы давайте рассмотрим вообще общее состояние науки а потом в нашей в нашей стране тоже состояние науки сейчас действительно ну изменилось. Сейчас что произошло в связи с тем, что идут очень серьезные большие открытия в научной сфере, а мы изучаем материальный мир. Прежде всего, надо сказать, что наша наука была всегда ориентирована на материальный мир. У нас сейчас происходят такие изменения, как резкое углубление исследований в какие-то узкие разделы науки. То есть, с одной стороны, наука взлетает, а с другой стороны, даже генетики могут не понимать друг друга. Один за версологией, а другой занимается бактериями они не понимают друг друга физики физики физики раньше было физик химик математик сейчас конечно такого нет и получается очень интересное положение дел с одной стороны вроде мы взлетели и в области науки достигли колоссальных результатов но они касаются все меньшего количества общества и все меньшего количества понимания и взаимопонимания ученых между собой то есть с одной стороны специальные знания углубляются и достигают очень высоких высот а с другой стороны общее знание общества то есть знание общества сокращается если говорить вообще о совокупности знаний то вернадский говорил а потом следу ему ларит петрович казначеев что наука владеет если взять сто процентов знаний научно в мире то 95 процентов это будет знание о материальном мире о материи и только пять процентов это знание о человека о самом себе то есть мало того что человек не знает о самом себе ничего человек в основном знает материальный мир и мы не касаемся сейчас мира идеального Потому что несколько веков назад знания, наука разделилась и сказала, идеальный мир – это теология, они пусть ею занимаются, мы материальный мир, и мы им занимаемся. Понимается общий уровень знаний, мы сказали, до какого-то определенного момента он поднимался, поднимался. Затем наука резко пошла в каждое свое направление, а, к сожалению, общий раз... уровень развития общества снижается. Познаю. Познание и понимание. и понимание. Самое главное понимание. Владимир Николаевич. Вот в этой связи хочу нашим зрителям и да и тебе, наверное, напомнить, что ведическая концепция здоровья, которую мы на нашем канале Вести Волкон отсняли, озвучили, выпускаем постепенные книги по ведической концепции здоровья, которая дает, ну... Наиболее полное представление о человеке в его связи материального, духовного, энергетического и связи с Богом. Уважаемые друзья, смотрите «Ведическую концепцию здоровья» и вам будет интересно узнать, что такое человек. Слушай, не далее так вот месяца два назад лекцию профессора МФТИ, который говорил о физике. Вот о представлении физическом начало мира, там большой взрыв теория, темная материя, светлая, там базон Хиггса и прочих, прочих вещах говорит, что по сути опять-таки уперлись в то, что никто не знает и не может определить. И дать определение темной материи. А Миронова опубликовала в прошлом году, это было, по-моему, весной, что как раз из одной из вот этих звездных систем с черной дыры пошел пучок а, гамма-излучения, причем по интенсивности превосходящий там раз в сто обычные солнечное рентгеновское излучение угу. и изменения, как раз которые произошли вот в сфере значительные земными, вот когда связано было со всеми. Знаете, мы как раз, спасибо вам за вопрос, я это, собственно и хотела продолжить. Да. Мы сейчас находимся в таком состоянии, как когда, как если бы соотнести. Вот Ньютон у нас был, да, мы, мы выяснили, что у нас есть материя, что есть закон тяготения, да. и потом вдруг постепенно, постепенно стали приходить и понимать, что мир не так однороден, что деревяшка это не кусок чего-то, а что он состоит из атомов, он состоит из электронов, а электроны имеют левый и правый спин, да. и потом мы углуб, углубляемся, углубляемся и так бесконечно. И вот сейчас такая же вещь происходит и с мирозданием если когда-то считали что вот у нас есть солнце то солнце вокруг земли то земля вокруг солнца ну это так мы постепенно, постепенно стали, стали разбираться а сейчас мир понял именно мир науки это не значит что это волнует все человечество mm -hmm. только мир науки говорит да мы сейчас как раз на пути находимся в таком же как когда-то мы пытались понять и поняли что материя состоит из атомов из электронов и так далее и поэтому вам действительно никто сейчас сказать не может дать ответ на этот вопрос как это было создано какие галактики мироздания какие темные дыры черные дыры и темной материи потому что мы сейчас находимся именно в этой сфере науки на пути познания и возможно, возможно, если человечество себя, сказать, не уничтожит а останется живым, если оно будет правильно жить по науке, по науке космоса и понимать, как развивается космос, мы постепенно через там, я не знаю, 100, 200, 300, 400 лет познаем, может быть, ясно, что познать невозможно. Все, но хотя бы будем понимать основы мироздания, но уже не в пределах Земли где вроде бы мы определились. А в, пределе, в пределах уже не одной галактики, а хотя бы каких-то вот таких крупных космических. Тогда вопрос, вот современные методы, методы познания, они чем ограничиваются? Только визуальным миром, то есть видимым миром. Ну, может быть и невидимым, там радиочастоты и так далее, и так далее. А те методы, приборы, измерители в том числе. Они же ограничивают познание, по большому счету. Приборы, которые у нас были и есть, они не, не, никак не сужают исследование мира. Нет, они помогают. Просто мы настолько уже глубоко в него проникли. Ну, например, раньше мы смотрели на нашу ладошку, вымыли ее, говорили, ой, смотрите, она какая чистая. А когда у нас появился микроскоп, мы поняли, что, извините, она не чистая, там у нас сколько всего на этой ладошке. Когда появился более точный микроскоп, мы увидели, что... У нас не только это, у нас там и внутри еще что-то есть. То есть эти приборы нам помогают, но они только показывают, что мир бездонный, и что нам нужны и другие какие-то будут, не только аппараты и оборудование, но почему? Ведь миропознание, еще, оно еще зависит еще, еще от чего? От умений делать очень серьезные выводы и философские суждения. Раз. Также математика, ей не нужны никакие приборы, но мы математическими исследованиями, мы рассчитали, люди рассчитали, как может слетать летательный аппарат. И если помните, что Мажайский впервые там у нас сделал первый самолет летательный, потом уже постепенно, постепенно, значит, математики когда приступили к этому, к этому вопросу, мы уже поняли, как можно построить летательные аппараты. Но, возможно, вы правы, появятся какие-то другие устройства и приборы, которых раньше мы не знали. Наука требует трех подходов. Первое – это фундаментальное философское понимание мира, где я считаю, вы делаете очень большое дело. Вот канал волкон делает, потому что пытается показать мир с другой стороны. Второе – это Действительно, фундаментальные знания. И третье – это аппараты, которые помогают, расширяют нам, раздвигают границы возможностей и физических возможностей человека. за вот замечательное уточнение сделала что познание связано научно-технической и философской. Обязательно иначе Но оно же сейчас-то в разрыве находится. Конечно, вот в этом-то вот я почему Кто говорю, о философии вообще сейчас я говорит? Я про это и говорю. Вот почему сейчас такое положение с наукой. Что, с одной стороны, вроде бы мы углубились в, в, в разных отраслях науки очень глубоко, но нет единого миропонимания, нет, нет единой связки даже внутри одной дисциплины. А философия это. это Мать, мать, отец, что хотите ну, это всего, жизни, всего познания. Области, понимаете, да. это, это, это умение системно мыслить, да. это, умение, это умение находить логику вещей и явлений. Это наука, без которой вообще ничего развиваться не может. А у нас философию отменили как науку. Ее в принципе, а, нигде не преподают, б, не изучают. И вообще сейчас у современного, у современного человека, он закончил школу, а он не может вообще выразить свою мысль. У них даже нет системного мышления. Наука, философия требует системное мышление, в котором есть логика. Если ты выехал из А, ты должен появиться в Б. Учебник 50-х годов, Конечно. логика назывался в школах, известно? выражение льва николаевича толстого о том что прежде всего надо учить детей нравственности а потом уже знанием умением и навыкам потому что без нравственности ничего не бывает потому что человек становится вот извините он или плохой или хороший или вопрос задаю а от чего считать вот правильное замечание, что наука в материальном ее воплощении все глубже, глубже, глубже познает. Но тот же Толстой говорил, чем глубже ученые идут, элементарные частицы находят, тем меньше они понимают, как они работают. Позвольте я отвечу вам на да. этот вопрос. Во-первых, я хочу сказать точную фразу Толстого, раз уж мы о нем заговорили. Да. Толстой говорил, что человечество только кажется, что оно занимается воинами, искусством, политиком или бизнесом. На самом-то деле, единственное, что оно делает в течение всей своей жизни, это оно объясняет нравственное и законы общества и пока мы это не поймем вообще не очень не очень говорить что нравственные законы общества это основа это база всего развития мироздания и если мы вливаемся в это, в общий в общий закон космоса мироздания мы будем понимать что-то не вливаемся мы в это и мы понимать этого не будем конечно же вы абсолютно правы конечно нужно говорить о науке о науке с ее нравственной стороны. Да. И хочу заметить, что читатель Льва Николаевича Толстого. В чем моя вера, дневники и так далее. Его же не преподают, по большому счету, то, что он... Могу, его философию... То, что не преподают. Сейчас вообще все... Вы в курсе, да, что из программы литературы изъяты все русские писатель, зато там присутствует Гарри Поттер. А, замечательно. Вы в курсе, что у нас да, в программе, школе, в программе и, есть Гарри уроки, Поттер? Ну, нет никого языка, из наших, да. из наших великих, никого нет. Поэтому наша задача современная, ну вот наша задача, мы видим свою задачу, как раз надо возвращать а, нормальное образование, воспитание, подчеркиваю, детей с точки зрения нравственности, в первую очередь, и во вторую уже это мера познания различных наук, способностей, которые и они могут... И взаимосвязи. Комплекс, Знания о мире, это и философия есть. Тем, кому ты преподаешь. Вот в каком состоянии знаний, познания они находятся, приходя к тебе вот на занятия? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно... Я... Он очень глубокий в силу того, что когда мы говорим про вообще образование как таковое, то надо тоже разделить на три части. Если мы говорим про науку, то ясно, что тогда мы говорим про студентов, то есть те дети, которые приходят в институты, в университеты и хотят познать какую-то науку. Но, к сожалению, сейчас у большинства наших школьников вообще нет понятия такого наука. То есть если раньше школьники говорили, что мы хотим пойти учиться в науку, то сейчас они все хотят быть или менеджерами, или юристами. То есть такое менеджеры они вообще не понимают. Они говорят, нам не важно, чем управлять, главное управлять. Хотя весь мир уже давно, давно понял, что управлять может только тем, что ты понимаешь. Если ты не понимаешь, как течет река, вот как ты будешь ею управлять. Да? Да. Вот. А это, это первое самое-самое страшное. Самое страшное произошло то, что, конечно, вы сейчас очень хорошо сказали, Владимир Николаевич, относительно воспитания. Мы всегда в Советском Союзе, в России, в истории человечества всегда образование рассматривалось, как воспитательный процесс в образовании и в науке всегда был учитель. Да. Была очень важна его роль этого учителя, и люди шли учиться кому, к человеку, которого они получали глубочайшие знания о мире. Понимаете? И вот это, вот это была самая главная. И серьезные позиции науки, что главная задача науки это познание и передать это познание другому поколению, воспитав его в уважении, любви к этому познанию и к самой земле, для кого-то это познаешь. Ну, да. Сейчас у нас образование не носит такой функции, это услуга. Услуга. услуга. То есть дети приходят в школу, им оказывают какие-то услуги, и они, получив эти услуги, зная, что дважды 2 два – это 4, а может и 5, идут дальше. Поэтому самое страшное, что произошло у нас с образованием, это у нас исключили такое понятие, как воспитание. Дальше наука. Раньше у нас были научные школы. Лично Янберг, когда училась в школе, я бегала в специальную школу математики на физфак в МГУ и там занималась. И у нас была непрерывная связь между школами и между институтами. Сейчас у нас какие угодно. Школа менеджмента, школа там, они каких-то роботов делают, там они учатся матч представляете какой молодец напек блины пошел продавать то есть вот это пожалуйста а то что ты после школы пойдешь будешь заниматься фундаментальной наукой этого никому ничего не закладывается в голову совершенно потому что у науки есть одна очень-очень такая неприятная для современного мира черта. Там не может быть все быстро, там измеряется результат десятилетиями. Почему? Потому что, я, черт повторяю, такой набор фундаментальных знаний огромных, что их сразу все не освоят. Ты должен вникать в эту проблему, ты должен ее познавать, а это требует всей жизни. А дети сейчас не готовы к этому отдавать свою жизнь на пользу человечества. Да. У них сейчас я, мне все должны. Я достойна и теперь раньше нас учили как? Ты для общества. Да. А сейчас общество для тебя, к сожалению. Так вот, если говорить сейчас о науке как таковой, то я преподаю не студентам, детям, которые приходят получать э, какую-то конкретную специальность, а уже взрослым, которые какую-то специальность имеют, и они приходят к нам на MBA-программу. Это программа по усовершенствованию в области менеджмента, то есть Master бизнес Business Administration. Так вот, что им хочу сказать, печальное очень э, заключение. К нам приходят наши слушатели, это взрослые люди, которые по 10 лет отработали, и когда их начинаешь спрашивать, ребят, ну а где вообще, вы кого представляете, какое вы имеете образование, что вы закончили, 80% процентов из них с трудом вспоминают, в каком они институте учились, а уж как диплом у них назывался, практически не вспомнит никто. Настолько снизился уровень подготовки не только про детей я просто не говорю сейчас из школы, сейчас я объясню, почему. То, что вы снизился уровень подготовки поступающих в вузы. Это однозначно так и должно было быть. Потому что, господа, но ну, о каких знаниях мы с вами, Владимир Николаевич, можем говорить, о какой науке, если детей учат только как правильно отвечать на тесты? Да. Все. У них грипповое мышление. Они только могут ответить ⁇ Да, нет, да ⁇ Когда да. в тесте ты за зачеркиваешь квадратик и все. У них это никакого подхода нет. То есть их никто не учил копать какие-то интересные факты, чтобы принести их на урок, рассказать о чем-то. Дети практически не разговаривают. Они сидят и эти крестики ставят. И забыть это дурацкое слово ⁇ услуга ⁇ а вспомнить величайшее слово ⁇ воспитание да. ⁇ У образования прежде всего есть... Чего? Воспитание грамотного человека. А какие предметы а, воспитывают человека? Вопрос. Философия, опять. Философия, логика, литература, логика, литература, конечно. Примеры же а, замечательных людей. Вот только хотел сказать, обязательно история, история. жизнь, история конечно, страны, причем конечно. настоящая история, а не выхолощенная, которую на не показывает. Да. Наталья Николаевна, а когда это началось? Это вот с перестройки все началось, разруха-то полная. Ну, знаете, науки. Да и нет. С одной стороны, надо сказать, что вот, ну, если вы например, первый что мы же ведь в свое время, когда была проведена Октябрьская революция, мы же переходили на другую систему образования, а потом увидев, что она не работает в двадцатом году, опять перешли в, в на, так называемые в гимназии, да, только назвали да, их не гимназии, да, да, а назвали их школы. Да. То есть, конечно, у нас началась вот это вот немножко это искривление в подготовке уже и с, начиная с, с, с Октябрьской революции, но там, по крайней мере, была любовь к к стране. И там действительно был сделан очень большой прорыв. Это на самом деле колоссально, и этого никак нельзя отнять у того времени, что стали люди стали грамотны. То есть за пять лет да. страна пришла из состояния невежества в состояние грамотного населения. Это очень важно. Но есть были некоторые перегибы безусловно, с идеологической точки зрения. Когда нельзя было говорить: если он граф, то его писать нельзя, Булгакова читать нельзя да. того нельзя. Это тоже было. Но это, по крайней мере, было хотя бы с идеологической только позиций а сейчас-то когда произошла в нас году очередная революция что сказали что вообще все что в россии было это все плохо господа люди которые отрицают прошлого у них нет будущего а общество будущего вообще не будет если оно будет отказываться от своей собственной истории своей страны кармар сказал то капитализм в том виде в каком он есть в европе никогда не может развиваться в россии книга была написана не для россии и он написал что Первая страна, где не будет капитализма, это Россия. И вдруг мы, начали пошли по пути капитализма. И взяли самое плохое оттуда, что, ну, что можно было взять. Поэтому сейчас, если мы думаем вообще о стране, надо, конечно, в первую очередь задуматься об образовании и о воспитании. Убрать эти все понятия услуги, убрать это все. Вы слышали, что Греф сказал на последнем своем выступлении? Он сказал, что надо вообще изменить систему образования. Что у нас бесплатное образование должно быть только до пятого класса вы в курсе да и что и что а дальше ну. что все будет все им не надо дальше ни математики ни физики ни химии они все будут платно кто что хочет тот плат. Значит, один или два урок в неделю бесплатно все остальное платное образование нам достаточно этих людей достаточно чтобы общество развивалось сбер сберклассы, так называемые. Я в курсе. Да. И, и, и что получается? происходит сейчас страшная вещь. Сейчас у нас возникает так называемая экосистема, так они себя да, называют, да, да, да. которые сейчас собою подменяет государство. Да. То есть одна система, у нее там все. У нее и банки, у нее медицина, у нее образование, у нее то и все. А где государство? Поэтому государство должно, во-первых, а, свою не забывать миссию важнейшую, и б, главную задачу – это, это что? Это формирование общества своего, общества социальных, социальных отношений. отношений, где главной фигурой является человек, а не услуга, которую получит или не получит кто-то. Вот. И в данной связи хочу напомнить слова Бориса Константиновича Ратникова. Есть психологическая карта личности, по которой готовится спецподразделения где социальная среда обитания формирует характер человека на 90%, а характер человека формирует здоровье человека на 100%. Mm -hmm. Вот и на этом, уважаемые друзья, мы разговор о фундаментальных проблемах нашего общества закончим и продолжим в следующий раз. С вами был Владимир Тюняев. И Наталья Николаевна Карпова. Всего хорошего. Оставляйте свои комментарии и вопросы. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.